Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский средний танк 10 уровня Объект 430У Карта Ласвиль, игрок Джен-17 И уже успевает погибнуть один из союзников Ну, конечно же, это Светляк, кто бы сомневался, да? Они частенько первыми отправляются в ангар Ну, здесь снаряд-то, думаю, точно попал, но... ускорил. А то, мне кажется, у меня в замедленном темпе сейчас было. Что-то много там противников по этой кишке поехало. Сразу четверо. Надо за это наказывать, конечно. Не удается пока нанести урон 430-му в этом бою. Ну что, давайте в борт, типа, пятого разбираем. Как он ж... живой до сих пор? Он, ну, половин прочности потерял, ну уже больше. 700... 700 единиц осталось. Собирайтесь. Рикошет. Ну, высоко ушел. Снаряд видно было. Зачем? Зачем вот этот поступок был? <смех> Вообще, если честно, мне непонятно. Урона не сделал, Света, ну, я думаю, тоже особо никакого не посвятил. Просто слился на танке 10 уровня. урона. Вроде и карта в принципе, для этого танка не самая плохая. Есть город, да, добрался сюда, и тут можно и от арты спрятаться и комфортно отыгрывать. Союзники все. Стоят, ждут. 430 Пока что один тут поехал вперед Ромбиком выкатывается Противников не видно В ущелье на левом фланге тоже пока тишина там. Ну, может там позиционный перестрел Какой-то ведут Счет становится 2-1 2-2 тут же Суперконь вражеский уничтожает Бабаху Где бабаха так неаккуратно засветилась? Что-то противники опаздывают на рандеву. Где все? Ну, бывает и такое, когда вражеская команда дружно решает отсидеться в кустах, вся там где-то на базе. Но чтобы прям все... Ну, там по кустам расселись наверное за домами и сидят в такой ситуации на начинаешь да теряться что делать ехать вперед там пытаться посветить но ну, если там такое количество стволов один неаккуратный засвет и все и в ангар. Тесно. Тесно тут в городе. Счет 2-3. Там через ущелье, по-моему, все плохо. Вон она где. Основная вражеская ударная сила. Раз, два, три, четыре, пятеро. Ну, пока что пятеро противников там. По-моему, надо возвращаться на базу, или все пропало. Дальше уничтожить. Там Т-110, Бабаху и все. А дальше могут спокойно брать базу. Ну, счет, в принципе, 3-4. Не страшный. Но, как часто бывает, когда сильно в атаке союзники увлечены, несутся там вперед. А потом баца у тебя базу захватывает. Даже при численном преимуществе бой потом проигрывается. Ну, здесь преимуществом не пахнет. Счет 3-5. 430-й не торопится, пока потихоньку токольными путями едет в сторону базы. Ну да, вон они, все противники там <laughs> на базе сидят. Сейчас вот об них убьются там три ст -шка. Не получается попасть. Парина Черонте. Сейчас будет вторая попытка. Пробил. Ну, не пробил, но гуслю, да, сбил хотя бы. А толку от этого? сроком стрелять по нему некому, чтобы хотя бы помощь засчитали. Как-то, если честно, странно немного игрок целится, да, он не приближает как-то издалека вот так. Ну, мне кажется, неудобно. Уязвимые места-то точно не выцелит. Ну, хотя нет, да, удается там как-то в крышу попасть. Но такое я первый раз, если честно, вижу, что вот на, на, на таком отдалении как-то вот. Ну, получается его право, <с Thanks> в смысле игрока, если ему так удобно играть. Да, он оп, уничтожил противника. Если честно, как-то немного подозрительно. Почти равный 5-6 <свят> Я смотрю столько красных точек Там на базе у противника Сразу шестеро там сидели ТВПшка то убежала А вот 121 теперь в ловушке Там за зданием сел и сидит Противники не подозревают наверное Что он там один <свят> И не едут вперед Ну вот все -таки, таки уничтожили <м gospel> я не знаю, это очень вкусно сидеть. <Academy> Скучно, я хотел сказать, сидеть в кустах. <глав> ну, иногда деваться некуда. Иногда приходится. Блин, мне кажется, если приблизить, будет гораздо удобнее. Вот, немного игрок все-таки приблизил. Но только немного. урона, но зато вон свет немножечко там супер коня подсветил. Счет 5-8. Вот сейчас те, кто на базе там сидел, подтянутся с другой стороны и те союзники, которые он там, на этой дорожке находятся, все в ангар отправятся. Не Нет пробития. стал немного ближе, смотрю, на игрок прицел делать. Второй уничтоженный. А теперь стреляй, не хочу. Они как будто, ну, летит же в них. Они все равно вперед лезут. 430 еще, да, так аккуратненько тут за свет не попадает. Минус Рина Чаронта, а счет уже 8-13 Ну все, Суперконь, по-моему, тоже там спекся Ну что, в одиночку против... Против семерых в одиночку был, но ненадолго, да? Уничтожает Суперконя, один против шестерых Против пятерых ну, почти полный запас прочности был Сейчас от арты чемоданчик прилетел Но там не страшно, но 69 единиц урона это в принципе, можно не заметить Ну, здесь от то, что проходит альфа И удается забрать ТВПшку Если бы сейчас за один выстрел не забери все могло закончиться бы печально Да, заехал бы в борт, разрядил свой барабан Там четыре снаряда ну один он успел выпустить, по-моему, но без результата. Зато К91 там пробил. Ну далеко здесь, по-моему, подсветить не удастся. Сколько здесь подбитых танков стоит? К-91 шот, но у Як-ПЗ сколько прочности неизвестно. О, на захвате кто? На захвате Яга, что ли, стоит? Пытался здесь, да, так? Без сведения на ходу выстрелить не получается. Захват. Надо сбивать захват. Остается 30 секунд. Нет, там арта. Одна арта здесь, вторая там. Шуганул, так сказать, Артус Езжает с захвата. Теперь можно спокойно поехать. Попытаться разобраться с К-91. Фугасом стрелял. 430-й. Со второй попытки получается забрать. Но Фугас, наверное, 430-й заряжал на тот случай, когда ехал в захват сбивать. Неприятный чемодан на 279. Но могло быть и хуже. Когда там Як-ПЗ уже доковыляет? До конца боя остается уже не так много времени. Четыре минуты, все. Удается подсветить арту... Одного снаряда не хватило. Теперь надо срочно уехать с открытого места, неизвестно, где к ПЗ. еще один чемодан. Ну, и это позволяет Арте успеть спрятаться. Откатилась ремка, сейчас откатится аптечка. Сходу прям-то, опы, и нет Арты. Чудеса. Еще один чемодан на 209, и всего 320 прочности остается у 430. го Где ты из города Арта лупила? Где я ПЗ? Ну перевернуться она точно не могла. Это, не знает, надо насколько быть неаккуратным водителем. Две с половиной минуты. А если я к ПЗ с полным запасом прочности, это, конечно, может стать большой проблемой. Золотые снаряды закончились, по-моему. Ну да. Ну 18 базовых. Потому что Яга настолько упорная, что она до сих пор на базе сидит в кустах, скажет Мне лень ехать <laughs> Сам доберется авто уже куда-то слиняла Нет, вот она удается, Удается обнаружить надо потратить еще один снаряд, чтобы уничтожить. Ну, предельно осторожно, потому что до сих пор неизвестно, где як Е100. Ну, по-моему, уже надо рисковать. Пан или пропал. Ну, по крайней мере, судить -то по тому, где стоит Як-ПЗ, он... точно не спит, какую-то активность проявлял. Ну, всякое бывает, да, может, там потом бац и куда-то ушел. Пошла последняя минута. По-моему, если як ПЗ фуловый, можно просто не успеть его уничтожить. А так как раз и есть. В як ПЗ стоит АФК. Времени просто впритык. И с такой проекцией еще не пробить, надо ехать ближе и надеяться на какое-то чудо, не знаю, там на поджог и... И причем везет с первого же выстрела, как ПЗ загорается. Это, я не знаю. Иначе бы, скорее всего, 430-й ну, мог бы не успеть, мне кажется. Вот она. Магия вбр, Это просто фантастика. Да, точно бы не успел. Без пожара бы это было бы не сделать. Вот такие вот пироги.